Так, всем привет сегодня будем мы поднимать прокси ipv4 на сайте cloud сейчас к сожалению вконтакте нам отрубили шестерки и приходится искать какие-то новые способы добычи трафика через четверки теперь ну и вот для этого надо нам поднять четверки и на данный момент я сейчас покажу видео на примере cloud не обязательно чтобы вы поднимали на cloud box эта инструкция. Видеоинструкция вам поможет поднять прокси на любом хостинге, на любом VPS сервере с операционной системой Ubuntu 16.04 AMD 64. На данный момент она самая понравившаяся мне операционная система. Я работаю непосредственно с этой операционной системой. Так, и соответственно скрипт тоже написал под, подня... под автоматическое поднятие с прокси, именно IPv4 на сервере, который мы купим сейчас приобретем. На данный момент у меня он уже есть, я покажу как вам покупать. Переходим на cloud CloudFootbox и выбираем вкладку VPS, NDV, VDS. нажимаем на кнопку «Хотим... хотите еще дешевле за 149 рублей и попадаете вот, вот на такое вот меню, выбираете за 149 рублей сервер. Почему я именно имею в виду для, за 149? Там есть и тарифы меньше за там за 100 рублей, потому что есть возможность именно на этом сервере подключить до 30 дополнительных IP в четвертых там в районе 70 рублей. Нажимаем заказать вас перекинет возможно на регистрацию Я тут не знаю какой принцип но ну, если что, зарегистрируйтесь там несложно Я уже зарегистрировался И у меня вот есть вот такая вот учетная запись Вы здесь пройдете этапы этап регистрации Ну а я уже Войду уже У меня есть своя учетная запись Я вхожу в свою учетную запись У меня здесь есть сейчас сервер Я его уже подготовил, переустановил операционную систему так вот здесь попадаем на заказ виртуального сервера и мы ищем за 149 для разработчиков вот этот сервер так выбираем здесь вот смотрим есть доменное имя указывайте любое желательно конечно указать какое-либо свое с префиксом с доменом ком я почему-то всегда выбираю именно вот эти адреса так Выбираем нужное количество в 4 на данный момент я сейчас покажу, как настраивать на одном прокси, одном одном IPv4 прокси, именно один прокси. Так, ну и в принципе здесь все, я почитал и согласен с условиями предоставления услуги и кидаем это все в корзину. Если вы покупаете больше, то соответственно здесь смотрите цена. Увеличится 70-75 рублей за штуку они запрашивают за один IPv4, так кладу сейчас все в корзину 149 рублей. И применяем мой код BL07943, который вам даст 30 процентов вроде в районе 30 процентов скидку на покупку сервера. Соответственно, если вы будете покупать больше, то и соответственно скидка будет больше. применить промо код. И как видим вот 20 процентов скидка при использовании моего промокода. И покупаем этот сервер. Нажимаем оплатить и оплачиваем. Так как у меня уже есть виртуальный сервер, переходим на вкладку виртуальные сервера. И здесь вот есть у нас уже Ubuntu 1404 AMD64. Для этого подключаемся по SSH-клиенту. По SSH используя SSH-клиент. Так, здесь указываем наш IPv4 копировать вставляем порт 22 username root и пароль можем узнать на почте или нажать вкладку изменить и вот здесь вот у нас будет наш пароль от root доступа так вставляем и нажимаем логин. так нас перекидывает открывает здесь несколько окошков так нам пока не нужен ftp клиенты с ftp нам нужно консоль и потом, что нам нужно сделать? Нам нужно забить вот такие вот три команды. Копируем три команды полностью и вставляем вот в эту вот консоль. Ждем несколько секунд. Две команды отрабатываются автоматически. И последнее. У нас нужно подтвердить выполнение скрипта bash ipv4sh. Нажимаем Enter и ждем ориентировочно там, ну, думаю, минуты две. У нас скрипт начинает работать. Ждем ориентировочно там две-три минуты. Идет компиляция прокси сервера три прокси. Немножко, конечно придется нам подождать все наш скрипт отработал возникает какая-то вот ошибка констат 3 прокси cfg no such file файлов директоре это ни о чем не говорит это просто защита от записи так что нам нужно сделать все прокси у нас один настроился на нашем прокси сервере мы должны теперь немножко подредактировать файла открываем наш ftp клиент нажимаем на вот эту вот кнопку переходим уже в root именно во вкладку root директорию root открываем свежесозданную папку 3proxy и ищем конфигураторы 3proxy cfg я открываю двумя кликами у меня открывается через notepad вот такой вот главный конфигуратор 3proxy здесь вот наш логин Наш пароль от прокси и allow только, только доступ для этого логина. Соответственно, нам подредактировать надо именно наш логин и продублировать вот здесь логин. То есть, доступ к прокси только по этому логину будет и наш пароль. Эти данные у нас остаются неизменными. А вернее, измени... они идут э, стандартно в скрипте. Мы должны их поменять на свои, и, а также укажем именно э, IPv4 от нашего сервера а непосредственно вот это. Соблюдаем все пункты, все пробелы. Порт по умолчанию 24531. Логин и пароль. И сохраняем. Все, сохранили конфигуратор. Теперь нам нужно всего лишь перезапустить процесс 3-прокси. Для этого сейчас я найду команду. Так, сначала мы убиваем процесс 3PROXY Вот этой вот командой мы смотрим, запущен ли процесс сам 3PROXY Вот эта вот команда, она как раз будет для запуска конфигуратора 3PROXY, ее нужно как раз вот и положить непосредственно вот в этот текстовый документ мы потом он нам потом пригодится Так, и копируем вот этот вот вот эту вот команду она тоже нам не нужна, сейчас ее поставим вот здесь Так, мы ее уже скопировали и вставили вот у нас главный вот этот вот процесс, его надо убить для этого набираем по-английски kill и нажим, выбираем вот эти цифры 1761 1761, это номер процесса, так, видимо а, пробел поставил, да, kill, 17, 62, 61, 61, enter, все, убили процесс, если мы проявим вот эту вот команду, то, соответственно, у нас а, будет одна запущенная команда, ну, сейчас еще, вот, повторим, и, как видим, вот, у нас убился процесс, сейчас всего лишь вот, с названием 3 прокси висит один процесс, который нам не нужен, так, и теперь нам нужно всего лишь запустить команду, запуск главного конфигуратора. Нажимаем Enter. Все, наши прокси работают. Теперь нужно проверить, проверить всего лишь наши прокси на работоспособность. Для этого открываем Mozilla. Так, наш IP. Копировать Mozilla. Так, у меня здесь уже в настройках были э, забиты по умолчанию наш IP, дополнительно настроить, вот он, и порт 24531 по умолчанию. Соответственно, если мы перейдем, нас забросит а, <coughs>, идентификацию, то есть логин и пароль. Как мы помним, логин и пароль у нас вот такие. Борис, 12345. Один. 2 3 4 5 и нажимаем ok так все у нас прошло идентификация правильно яндекс теперь можно перейти на 2 ip и посмотреть мой айпишник вот пожалуйста ваш айпи 185.127.24120 как раз именно айпи нашего сервера то есть мы сейчас в данном видео настроили прокси ipv4 1 одну штуку, один прокси, айпишник, который шел у нас с сервером. В следующем видео я запишу, как настроить дополнительные IPv4 на сайте CloudFooBox. Мы покупим дополнительные, а, один дополнительный IPv4 и настроим а, еще один прокси IPv4. По аналогии вы можете сделать, а, Допустим, купить 10 IPv4 и настроить 10 уже прокси. На этом до свидания. Пока-пока.